Добрый день. Вас приветствует компания Alter Air. Сегодня мы с вами находимся на объекте, который уже ранее был на нашем канале. Ссылку на предыдущее видео вы найдете в описании. Мы спроектировали и установили систему кондиционирования и вентиляции. Установленные в доме инженерной системы были дополнены приточно-вытяжной установкой с рекуперацией тепла Maico VS 320 KB от немецкого производителя. Воздухообменение от нее было реализовано с помощью решеток-лук, которые совсем незаметны и гармонично вписались в интерьер. В данный момент мы уже закончили свои работы, реализовав систему отопления на базе газового кондисационного котла Питаденс 200В от немецкого производителя Висман, мощностью 13 кВт, который является погодозависимым. За то время, пока не был подведен газ к дому, его работу брал на себя электрический котел Протерм мощностью 9 кВт. Также был установлен бивалентный бак для горячего водоснабжения VitaCell CVBB на 300 литров. Для осуществления радиаторного отопления мы установили гребенку по на систему водоподготовки мы установили водоочистку фирмы Софт. Нижний теплообменник подключен на два солнечных коллектора Витасол 200FM, которые уже установлены на крыше. К верхнему теплообменнику бака подключен газовый котел, который подогревает горячую воду в баке, если не справляются солнечные коллекторы. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. До встречи!